Что вас ждет на 23 уровне в Старстейбл? Да, ничего. Также перед тем, как мы начнем, я хочу вам рассказать о канале Wealthy Hunters. Канал ведут две девушки, снимают видео по таким играм, как Star Старстейбл и Алисия онлайн. Качество высокое, озвучка присутствует, а когда там наберется 200 подписчиков, то будет конкурс на star coins ссылка на этот канал в описании видео если ты в этом заинтересован то ты сам знаешь что делать и всем привет с вами как всегда маша я уже довольно давно достигла 23 уровня выпускала видео про это да вас действительно ничего не ждет на этом уровне. Но ладно, пара мелочей все-таки ждет. До этого я выпускала видео, что вас ждет на 22 уровне. Советую его вам тоже посмотреть. Ну а Олды моего канала поймали дежавю, Вам не показалось. На 23 уровне ваша максимальная скачка будет 47. На 22 уровне она 46, на 20 и 21 – 45. И чем ниже уровень, тем скачка меньше. Но что же это такое? Скачка – это ваша скорость. Она самая высокая у алдов игры. Именно поэтому они имеют преимущество над новыми игроками, хотя скорость не так сильно отличается, как вы могли подумать. На своем канале я как раз сравниваю разницу скорости на разных уровнях. Можете зайти и посмотреть, каким образом Олд имеет такой высокий уровень. Все просто, он прошел много ивентов. Это Новый год, всякие фестивали и тому подобное. И чем больше он этих ивентов прошел, тем больше опыта для своего уровня высокого получил. Но если вы увидели точно не Олда с уровнем выше, чем у большинства, например, как у меня 23, значит это читер. Не волнуйтесь, я не читер. Я играю с 2015 года. Если бы я не забросила игру, у меня был бы уже 24 уровень. У некоторых, кто не забрасывал игру с давних времен, он, кстати уже есть. Да, разработчики поступили не совсем справедливо в этом плане, также тебя могут ненавидеть особые личности, если ты придешь с 23 уровня на чемпионат или будешь побивать рекорды на момент выпуска этого видео. Вашим хейтерам будет лишь бы оправдание какое-то найти, но вы не обращайте внимания, не тратьте на них свою энергию. Как я говорила, скорость мало чем отличается, но игра говорит нам обратное, и уже на 23 уровне может остановить вас неизвестно почему и для чего. Например, просто во время среза, который ты делал спокойно всю жизнь на уровнях ниже. Это единственный реальный минус, вроде бы. Также за такой высокий уровень разработчики вам никакой награды не дадут. На 23 уровне на момент выпуска видео у вас, скорее всего, будут выполнены все задания и прокачаны все репутации. Казалось бы, в игре тогда будет нечего делать. Но в этом есть плюс. У тебя появляется больше времени на своих друзей и клуб. Возможно, кто-то из вас на меня смотрит сейчас, как на особенную, из-за уровня, но он совершенно ничего не значит для меня, честно. Напишите в комментариях, хотели бы вы сейчас 23 уровень и почему. А на этом все.